Да сейчас посмотрим. Да там ничего такого особенного не случится. Сильной восьмерки нет, рама целая, так что ничего. Да это фигня. Ты покажи вот это. это место синяк будет. <свят> <свят> в принципе, шорты чуть-чуть порвались, в принципе это. Они меня да фигня, это велосипедный шорты, они Но должны. По ногой чуть-чуть ударил. Вот меня... да. ну, целом... ну в целом обувь меня не. Вон... Ну пошли велико осматривать <свят> Ох ты птать! По моему, восьмеро сзади. <свят> вот. Сюда у меня, видно попал ботинок. Давай посмотрим, как крутится колесо. Снимай рюкзак. Это хватает фото? Да. Сейчас будем проверить. Восьмёра. Спицы целые? О, Нет, спица спицы. Вылетела. Спица вылетела. А раз спица вылетела, два вылетела. И вот эта спица. спицу. Класс! 4. А, ну это на есть, Они да? загнулись, да, так. Александр, две спицы минус. Второй раз был лишним, наверное. С вещами ты зря поехал, с вещами. Зато у меня Макс спит 95, это, наверное, не здесь. А это в воздухе скорее. Это же колесо там, наверное, в свободном вращении. Герой, герой!